Всем привет! С вами я, Дмитрий Фресков. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. В детстве мне мама частенько готовила вареники. Всего их было четыре вида. Сладкие с клубникой и с вишней, и несладкие с картошкой и с творогом. С творогом были именно не сладкие, такой солоноватый получался творог. И очень долго я совершенно искренне считал, что других вареников с другими начинками в принципе и не бывает. До тех пор, пока в восьмом, кажется, классе не попал в Харьков. И там увидел то чудовищное разнообразие начинок для вареников, которые только мог предоставить крупный украинский город. К слову сказать, я как-то сам вареников не лепил, обходил с покупными. Но вот вспомнилась мне эта поездка и захотелось приготовить. Готовлю три начинки. Классика неуедающее картофельное пюре, жареные грибы и капустная. Это будет квашеная капуста, тушено-обжаренная такая, классная, яркая. Будет пир для желудка. Начну с теста, благо тут все совсем просто. Вода, соль, масло, растительное, яйцо. Да, знаю, что кто-то яйцо не добавляет, но мне нравится именно с яйцом. Нужно все старательно разболтать, чтобы соль растворилась. Теперь все это в муку и Сначала вилкой. А когда начнет собираться в комок, и вилка станет сложно месить, можно продолжать руками. Когда уже и в чашке станет месить сложно, нужно выкладывать на стол и продолжать на столе. Всего энергичной работы понадобится минут 10. Можно и в комбайне эту процедуру проделать. Но учитывая, сколько я планирую сегодня стрескать вареников, хочу предварительно на замесе часть калорий потерять. И вот так выглядит тесто после 10 минут вымешивания. Сейчас его обратно в чашку и в холодильник. Пусть стоит, дожидается своей участи. Из начинок дольше всего готовится капустная, так что с нее и начну. Репчатый лук нарубить. Масло на сковороду. Лук сюда же. Морковь нарубить также. К луку ее. Капусту промыть. Пусть стекает пока. К луку и моркови ее добавлю не раньше, чем они хорошенько обжарятся. Я пока грибов нарублю, у меня шампиньоны. Масло на сковороду, грибы сюда же. Еще обжаренный лук понадобится для того, чтобы его в картофельное пюре потом положить. Так что и для него масло в сковороду идет, в этом случае сливочное. Пюре со сливочным маслом, мне кажется, вкуснее. Что тут за основы для капустной начинки? Все отлично. Обжарилось прекрасно. Можно класть капусту. Сразу тмин, лавровый лист и перец. И пусть обжаривается. При периодическом помешивании, конечно. Грибы надо тоже помешивать. И, кстати, посолю их сейчас. Процесс идет. Пока картошки я начищу и отварю. За кадром, конечно, чтобы ваше время не терять. Смотрите, капуста отличная уже, грибы тоже, а картошку надо размять. Я ее варил в подсоленной воде, в хорошо подсоленной. Мне кажется, так картошка вкуснее получается, хотя это вполне могут быть мои личные тараканы. Вы же прислушиваетесь к своим, что они вам там шепчут. И лук сюда. Прекрасно, можно приступать к лепке, но подавать такие вареники, на мой вкус, лучше всего со шкварками. Поэтому перед началом лепки шкварок надо нажарить. На самом слабом огне а пусть вытапливается жир. Тесто отличное, эластичное. И в таком духе продолжаю, пока что нибудь не кончится. Либо тест, либо начинка, либо терпение. Да, что касается соотношения, сколько брать начинки, сколько теста. Берите примерно один к одному, ну может быть процентов на 5, на 10 начинки больше. Если кому-то не нравится вариант со шкварками, то их можно со сметаной подать. А еще можно подать с горилкой, с перчиком. Так, ну вот это, похоже, картофельный. А если сверху палить топленым маслом, будет вообще бомба. Но я сегодня берегу фигуру. Здесь слишком много всего калорийного. Так, следующий, похоже, будет грибной, наверное. Угу. М -м -м. С грибами нравится даже больше. Шампиньон – хитрый гриб, его можно сырым есть, его можно слегка потомить, вот как напиться, к примеру, будет легкий аромат. А если его сильно-сильно ужаривать, на слабом огне, так что он весь потемнел, почти почернел, у него получается очень такой яркий, очень такой резкий грибной вкус, очень классный. Прям это вкусно. Готовьте так шампиньоны. Так, ну и теперь попробуем найти капустный. Такие вареньки, грешно есть. Помимо водки, ну или помимо горилки. И даже просто простейские вот картофельные с жареным луком, это тоже вкусно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.